Всем привет, дорогие друзья! Я в прошлом видео записывал, как я получил посылку, какие пришли продукты и обещал рассказать об одном продукте, классном американском. Но перед этим скажу, что я с БАДами давно работаю и я знаю точно, что американские БАДы самые лучшие в мире и я много лет, шесть лет я пользовался вот такими продуктами. Американский продукт, качественный, бомбовый, классные результаты, все. Но я сейчас начал сотрудничать с другой американской компанией, TLC, Total Life Changes. И я хочу вас обрадовать в первую очередь, своих друзей, вот, подписчиков. Смотрите, в наших руках, вот, в моих руках, есть четыре идентичные биологические добавки. Об этих я рассказал. Вот, о двух. Я их отложу. И вот хочу сказать вот об этих двух продуктах. Но перед тем, как начать рассказывать об этих продуктах, я вам просто покажу один фокус. Смотрите, упаковка практически одинаковая. вот, Я вам ближе покажу. вот. Смотрите, видите? Вот здесь продукция практически одинаковая. Упаковочка. Смотрите, вот вот это продукт американской компании DLC. Он сделан, точно как и другие продукты американские, на э, заводе в штате Юта в Америке. Это ирландский мох, э, который э, ну, содержит витамины, минералы. Очень классный продукт. И он у нас запустился в Америке в 2020 году. И сейчас на наши рынки СНГ, Украина, России заходит вот такой продукт. Э, Единственный в мире жидкий мультивитамин Нутробюрст, видите? Здесь написан вот состав. Чтобы вы понимали, эти продукты делаются на одном заводе. И я хочу сейчас показать вам состав этих продуктов, чтобы вы понимали, что внутри. В народе его ну, Американцы 17 лет пользуются этим продуктом, и в народе его назвали этот продукт э, желтое золото. Жидкое золото. Достаточно одного пакетика, либо он есть в бутылочках, выпиваете, и весь комплекс витаминов в нем присутствует. Я перейду на экран и покажу вам состав сейчас. Давайте вот начнем с этого продукта. Сейчас я включу короткое видео состава его, а потом перейдем к следующему продукту. Вот этот продукт, вот поближе посмотрите, это ирландский морской мох, ну, который содержит морской мох, э, алоэ вера, кокос. Вот состав можно посмотреть, видите? И сейчас покажу другой продукт. Вот ближе вот. Огонь. Итак, вот, э, мы зашли на официальный сайт компании TLC. Я вам включу вот русский язык. Э, в разделе Продукты. Э, в компании больше 40 продуктов. Но я вот хочу вам показать об этом продукте. Вот э, Nutraburст. Чтобы посмотрели состав его. Э, смотрите, Нутраберст, жидкие поливитамины. Это запатентованная смесь, которая содержит 72 минерала, 10 витаминов, 22 фитонутриента, 19 аминокислот, 13 цельно пищевых зелени, 12 трав и что составляет 148 причин начать использовать витамин жидкие поливитамины. Смотрите, вот достаточно одной столовой ложки жидкости в день. Так, вот ингредиенты, вот здесь, э, смотрите, 72 минерала, включая кальций, магний, хром, калий и многие другие. 10 витаминов, включая витамин А, витамин С, витамин Д, витамин В12 и другие. 22 фитонутриента, включая апельсин, грейпфрук, клубнику, брокколи, ананас, яблоко, малину, также другие. 19 аминокислот, включая аланин, изолицелин, сирин, аргинин, лицинин, трианин и другие. 13 цельнопищевых зеленых, включая ячмену, зелень, гречку, ростки, пшеницы, хлорелло, спир... спиралевидные водоросли и другие. 12 трав, включ... трав включая алоэ вера, женьшень, обыкновенные, биохланоиды, цитрусовых, кукурузный шелк и многое-многое чего другое, друзья. Смотрите, вот этот продукт, который он в бутылке, идет эта бутылочка, жидкого поливитамина на месяц, и выпиваете, выпиваете одну лишь, достаточно выпить одну ложку, чтобы ваш организм получил вот количество вот этих э, ингредиентов. Я перейду сейчас на камеру. Так, я вот показал э, два наших новых продукта. Вот наш ирландский морской мох э, со всеми витаминами, да, тут пребиотики, пробиотики и все остальное здесь есть э, в составе продукта. И вот жидкий мультивитамин, который содержит очень много разных полезных веществ. Чтобы вы понимали, что американские БАДы, они самые лучшие в мире. И они нужны вашему организму. Друзья, кому интересно, кто хочет попробовать купить продукт, кто хочет наполнить витаминами, минералами и другими полезными веществами, вы обращайтесь ко мне. Пишите под видео, в комментариях, что вы думаете по поводу состава. Как вам понравился состав этих продуктов. Хотите вы попробовать, полезны они или нет. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, чтобы не пропустить в дальнейшем очень полезные видео. И результаты по этим продуктам, и просто много полезной информации по бизнесу и также по применению продукции. Всем пока!